На фоне радуги, Жека. А -а -а. Кайф, бля. кайф. А -а -а -а. Кайф. Подойди поближе, да? Будь добр. И вот меня прям. А -а -а. Видно радугу? Ой. Друзья, короче, сейчас поеду верхом на радуге кататься, как, как мультика. А -а -а. Ладно. Надо немного это... Убери палец с объектива. Все, равно. все нормально там. Нормально, да? Друзья, видите, да. нормально. Все, а, давай а, ты надо. Смотрите, на радугу, пожалуйста, вот эту, кошек. Э, вот сюда, можешь это? Встать. Колям встать сюда, я радугу, посмотри. А сейчас это, Друзья. Я бледный как поганка.